Сегодня специально. И я, на сценарий, я на сценарий, без хорошо. лишних Отлично. прелюдий представляю вам одного из самых, если не сказать, самого известного тележурналиста у нас. Человека, прошедшего гигантскую телевизионную школу, возглавляющего самую большую телекомпанию сегодня не только республики, но и в стране, учитывая ее спутниковый да, характер, если так можно сказать. То есть компания вещающая неограниченно на всей территории нашей планеты Земля. Татарстан Новый век, генеральный директор акционерного общества, да, правильно называется, Татарстан Новый век, Ильшат Юнос Аминов. Здравствуйте, уважаемые друзья. Никто больше, чем он, не знает секретов не только профмастерства, но и вообще секретов телевидения. Государственного, частного, частно государственного. То есть вот все формы, какие только возможны, да, Телевизионные, организационные, творческие, я не знаю, какие там еще бывают, да, в любую плоскость. Поэтому пользуйтесь, пожалуйста, случаем задать любые вопросы. И ночь конечно, у нас есть один удачный момент, он преподает. Высшей школе журналистики и каждый из вас. Лица. Да, кто-то уже. Кто-то а, а, значит, всем. да, кто-то впереди. Привет, еще будет, да, знакомиться в том числе Это и с массы, задачами, и с заданиями, которые а, даются на а, его, я скажу так, мастер-классах, да. Но все-таки поговорить в менее формальной чуть обстановке, да, это другое совсем состояние, другое благо. И все, я передаю вам слово и замолкаю. Аплодисменты. Да, да, -да. Это мой микрофон. Да. А, понятно. Понятно. Хорошо. А кто у нас первого курса? Ага, вот здесь. Ага, понятно. Там это сидят знакомые лица, я понял. Ну, для них тоже. Будем работать. Итак, давайте. У нас тема сегодня, по-моему, Всемирный день телевидения. Я так правильно понимаю, тему нашего? Ну, вчера был, мы сегодня по этой теме собрались? А, отлично. Всемирный день телевидения. Так, уважаемые первокурсники, вы думали, что я тут монологом буду заниматься? Нет, сейчас поговорим, поработаем. У вас одна камера только, да? А как вы их будете снимать? Ну, это ваш вопрос. Итак, какой самый главный миф про телевидение сегодня есть? Замечательно. Ну правильно, правильно? Погромче. Оно умирает. Так, вот. давайте вот, э, <с <с будьте <с старшим за микрофон. Да-да-да, вот, давайте. И будете передавать каждому. Да, да, а, надо. там есть микрофон, вы там отвечаете за тот сектор, а здесь вы. Итак, какой самый главный миф о телевидении? Оно умирает. Оно умирает. Замечательно. Про это и будем говорить сегодня. Итак, телевидение, конец. Что вместо телевидения будет? Интернет. Интернет. Замечательно. И все в этом так... Кто согласен, что телевидение умирает? Один. Кто еще? Вы согласны? <плодисмент> согласен? Обоснуйте. Дайте микрофон. Обоснуйте. Слышим обоснование? Я считаю, что телевидение не полностью, но он на стадии, скажем так, умирания, потому что... Эм... Потому что? Потому что не... Э... Не удовлетворяет потребности всех зрителей, скажем так. Я сейчас говорю о таких крупных каналах. Угу. Не удовлетворяет все потребности зрителей. Понятно, все. хорошо, я все понял. Дальше. Я могу согласиться с высказыванием, что телевидение умирает, хотя бы на примере из моей семьи. Из моей семьи почти никто не смотрит телевизор, и даже бабушка с дедушкой перешли на интернет. Угу. Так, молодой человек кивал головой, я хочу послушать его аргументацию. Вот Молодчик кивал головой, он соглашался, что телевидение умирает. Да, да, да. Но, мне кажется, оно умирает как именно форма просмотра, форма… <смех> так, так, так, нет, все правильно, подождите, все правильно. Мне уже очень правильно говорили. Умирает зря. именно форма смотрения, что ли, именно вот сам вот ящик. Он неудобен, потому что каждый человек хочет смотреть то, что ему нравится, в, любое, в удобное для него время. Да. Замечательно. Как площадка просмотра, да. как телевизионный ящик, вещащий ну, на стене. Ну, мне кажется, что с этим же умирают все плохие передачи, которые на телевидении. <связывая> мне кажется, их, наоборот, становится больше. Ну... <связывая> вот об этом-то мы с вами и поговорим. Итак, еще кто-то согласен, что телевидение умирает? Обоснуйте свою позицию. Кто еще согласен? Кто согласен с тем, что телевидение не умирает? Подождите, ну так же не может быть. Вы и туда не согласны, и тут не согласны. Итак, телевидение не умирает, кто с этим согласен? Поехали, где микрофон? Быстренько, быстренько, быстренько. Микрофон, давай. Почему оно не умирает? Ну, на самом деле оно не умирает только потому, что оно переходит в другое какое-то состояние. Так как открываются какие-то новые возможности телевизионные. Uh -huh. ну, во-первых, ну, человек может сам выбрать э, тот контент, который он хочет смотреть, во-первых. Во-вторых, соз... да, uh -huh. да. да, во э, создание новых каналов, открытие новых каналов. То uh -huh. есть человек может выбрать из того, что, ну, ну из ста каналов, нежели раньше мы могли выбрать из десяти. Хорошо, отлично. Вот. Почему телевидение умирает? Um, сиди, я... сиди, сиди, я а? сижу, я а, просто ладно, я я думал, хорошо, хорошо хочу сесть. А, хорошо, понял, извините. Я вас неправильно понял. Ага. Ну, знаете, у меня есть тоже двоякое мнение. Вот я не подняла руку ни в этот раз, ни в тот раз, потому что я... Я вообще удивился, потому что все скажут, это телевизионщики собрались, да? Да. Ага, пришли на телевидении, и все согласны, что и умирает, и все, и никто руку не поднимет даже. Защи защиту родной профессии, что обидно-то. Ну, моя бабушка смотрит по вечерам. Вот я всегда на кухню просто прихожу, она всегда смотрит, знаете, и новостные программы особенно. Какие то Вот я очень рада, что это не «Дом 2». Понятно. Вот, то, что это новости, родные новости. Уже хорошо. Итак, ну еще одного мнения послушаем, еще одно мнение послушаем. Почему телевидение не умирает? Она обретает новую форму. То есть. Замечательно, спасибо. Он сказал, реально… Это абсолютная реальность. Да, традиционное телевидение. Повторяю, традиционное телевидение. Так называемое линейное телевидение. Вы знаете, что такое линейное телевидение? Нет? Линейное телевидение, где есть сетка, программа, время вещания и так далее, так далее. Да, умирает. Но, во-первых, согласно данным Гэллоп Медиа,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 Это вам данные. Но видеопроизводство в мире растет. В 2019 году объем видео в интернете будет составлять 80% всего объема информации, которая во всем интернете присутствует. 80% объема информации будет в видеофайлах. Так что тут умирает? Кто тут умирает? Да, традиционное телевидение в нашем понимании сокращ... ну, даже не сокращает пока объем телесмотрения. В молодежной среде, да, оно имеет тенденцию к снижению. Но пока по всем странам мира идет только рост. Вы говорите, все смотрят в интернете. Что есть интернет? Что есть интернет? Свободная среда. Некая информационная среда, да? Да, огромная среда, которая позволяет обмениваться информацией, да, безусловно, но есть такие каналы как YouTube, например, что это такое, ну давайте, все вы любите YouTube, все вы там сидите, я тоже там сижу, ничего страшного нет, Итак, что такое YouTube, Интернет. ну некий видеохостинг, да, Интернет. Как начинался, знаете как, как служба знакомства вообще там, размещала там свою открыточку, там, хочу познакомиться, во что превратился сейчас, YouTube, по сути, это огромный телеканал, где на аутсорсинге работают миллионы пользователей, которые размещают там свое профессиональное, непрофессиональное, любое другое видео. Любой из вас может зарегистрироваться на YouTube и открыть там свой канал. Согласились? Да, конечно. Да, сегодня каждый человек, я уже об этом на лекции говорил, сам все телекомпания. Ставите камеру, включаете веб-канал, и начинаете перед ней что-то делать. Обычно танцуют, еще бог знает чем занимаются, не будем об этом говорить. Да, и привлекают каких-то подписчиков на свой канал. Но, когда контента много, что возникает? Когда его очень много, конкуренция возникает. Браво, девушка. Конкуренция контентов, вот что возникает с огромной скоростью. Уже, не, уже вы, Если вы заметили, контент становится все более изощреннее. Приведу конкретный пример. 25 миллионов человек посмотрели баттл гнойного с оксимароном. Я тоже посмотрел. Вы смотрели? <смех> Кто не смотрел? Yeah. Ух, ты посмотрите. <смех> Потрясающее действие. Во-первых, хорошо снят. Посмотрите. Его снимали уже профессионалы. Во-вторых, огромная подготовка тех людей, которые участвовали в батле. В результате во что это превратилось? В телевизионный продукт. Да, жанр-шоу в стиле батла. Да, да, это интересно. Но ребята готовились капитально. Меня удивил сам гнойный. потрясающий начитанный парень. Там столько вот этих вот, когда там эти тачдауны, по-моему, называются, там, там столько интересных отсылок в мировой литературе к интересным данным вы заметили это чем смеетесь Ой. я смешно рассказываю интересно ну потом проясните мне ага. да да да О, господи меня, меня меня я хочу понимаешь визуальный контакт приобрести а ты мне не даешь ну хорошо итак то есть это уже не бытовой необыкновенный телеконтент это уже профессиональная работа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 Потому что бытовуха, которая огромное количество, которая является сегодня мусором в интернете, вам самим это неприятно смотреть. Она потихоньку, как вы говорите, как вы сказали, кто-то из вас правильно сказал, этот видеоконтент потихоньку умирает. Потому что зритель начинает голосовать за этот контент. Он голосует за него, в том числе и рублем. Тот же канал YouTube сегодня задумался о создании собственной телекомпании. В 2017 году они ее запустили, уже говорят. Я пока еще не видел. Эта компания будет объединять в том числе и других производителей традиционного контента. Агрегаторов, так называем сейчас, агрегаторами называют, называют сейчас не производителями, агрегаторами контента. То есть почему YouTube запускает свой телеканал? Да, когда-то эта сеть организовалась как сайт знакомств. Потом она приобрела статус видеохостинга, куда все сливали все, что могли. Статус хранения видео, интересных роликов и так далее, так далее. Сегодня YouTube занимается созданием собственного телеканала, а также различных платных сервисов. Почему? Как вы думаете? Почему он этим занимается? Что лежит в основе этого желания YouTube приобрести статус телеканала? Деньги. Тысячу баллов. Деньги. Деньги. У них их купил Google, и они начали думать о монетизации. А как зарабатывать на этом теперь? Ну ладно, мы сидели 10 лет в убытках, думают они. Сейчас Google купил, там коммерсанты, они все четко монетизируют. Надо как-то монетизировать эту, этот видеохостинг. Как? Они создают телеканал. Туда объединяют все каналы. Может быть смотреть до тысячи программ там. Тысячи каналов можно смотреть через YouTube. Что уже сейчас происходит практически у них. Так и было. Но все это было разрознено, не структурировано. Была корзина видеофайлов. Видео Теперь все, теперь все будет структурироваться. Туда заходит видео по запросу, платное телевидение и прочие, прочие платные услуги, которые можно сегодня только представить. Кино выше хорошего качества Full HD тоже за деньги. То есть монетизация идет. То есть они пытаются на этом заработать, пытаются сделать его прибыльным этот канал. Вы считаете, что это возможно сделать без профессионального подхода к видеоконтенту? Нет, конечно. Только профессиональный подход. Кто его может делать, господа? Телевизионщики, которые хоронят телевидение. Так вы можете только его делать. Не может человек а бы как взять просто камеры и начинать снимать профессионально. Не может он сделать вкусное видео, как бы ты ни хотел. Не может он сделать красивый ролик, снять хороший клип. Попробуйте. Известный клип татарка, который собрал, сколько там, тоже помните, наверное, 10 миллионов просмотров. Как хорошо сделано. Ага. Они месяц работали над этим клипом, они искали локации, Месяц. Где ее поместить? Во что одеть? Вроде бы кажется, что все хом-видео снято, ничего подобного. Огромная, титаническая работа. Люди нашли время. То же самое происходит с любым частным человеком, который решил задумать свой телеканал. Вот вы начали снимать себя на кухне, везде, ставить веб-камеру. Но потом вы понимаете, Да что этим нельзя заниматься всю жизнь, надо же что-то деньги зарабатывать, да? Вы начинаете думать о профессиональном подходе, вы начинаете искать другие темы, вы начинаете нанимать сотрудников, который помогают вам снимать, красить, монтировать, или сами учитесь снимать, потому что это требует огромного времени и огромных творческих идей, согласны? Mm -hmm. Да, можно вот так вот выйти там что-то кукорекать сначала, вроде бы всем интересно, но потом все равно возникает тысяча профессиональных вопросов, потому что чтобы быть интересным, надо быть, а, красивым, надо быть интересной идеей, креатив, и так далее, и так далее, и так далее. Все аспекты творческой профессии тут же выходят на передний план, даже если вы сделаете одну маленькую свою бытовую телекомпанию. Почему мы говорим, да, умирает традиционное телевидение. В 2018 году нас всех отключат от аналога. Привет. Аналог кончился. Да. Мы все уходим. Куда? Аналога не будет, цифровой пакет нас не пустили, там будет 20 обязательных каналов только, нас туда не пустили, региональное телевидение. Мы будем работать на спутнике, мы будем работать в кабеле, мы будем работать на всех современных интернет-платформах, какие только есть. А технологически идет процесс таким образом, что уже IT-телевидение отмирает. Что такое IT-телевидение? IT-телевидение. Кто? Старшие курсы поделятся знаниями по IT-телевидению? Не знаем? Жаль. Жаль. IT-телевидение там в аббревиатуре заложено. IT, интернет-протокол. Да, это телевидение, которое развивает сегодня крупнейшие операторы. тоже МТС и так далее, и так далее. которые в рамках замкнутой системы поставляет огромное количество телевизионных программ по интернет-протоколу. Мы ну, не будем вдаваться в течение деталей, но подписывайтесь, получайте соответствующее устройство и, пожалуйста, вам 150 каналов. ИТ-телевидение умирает, развивается так называемое ОТТ-телевидение, которое не нужен обязательный провайдер, который, используя все возможности открытого интернета, может поставлять вам любое количество программ. Смарт-ТВ, это что такое? Смарт ТВ, что это? Samsung. У Самсунга есть, у Панасоника есть, это правда. У Самсунга есть, у Панасоника есть. У всех крупных производителей телевизоров уже есть. Нерсекею, по-татарски говоря? Соединение, будем говорить точнее, соединение компьютера, интернета и телевидения. Все. Смычка произошла. Этот ящик, который висит у вас на стене, он уже поменялся. Нет его уже. Ну да, у нас, у тех, кого 55+, он остался, на кухне висит еще. Но у продвинутой части аудитории уже все. Давно стоят смарт-телевизоры. Что такое смарт-телевизор? Ты можешь получать аналоговый сигнал пока, цифровой сигнал и любой сигнал с интернета. По любым протоколам. Вот и все. Мы приехали. Какая смерть телевидения? Выдающееся развитие телевидения идет, выдающееся, кошмарное я скажу вам, <смех> потрясающее развитие телевидения, необыкновенные возможности для доступа по всему миру, границы стираются, если эфирное вещание имеет границы определенного территории вещания, покрытие сигнала, то сегодня этой проблемы вообще нет. Интернет-телевидение позволяет глобально взглянуть на телевидение. Оно становится. Каждая телекомпания становится глобальным. И если вас смотрят в Австралии, вы можете только радоваться, да? Если вас смотрят там где-то в Новой Зеландии, никаких проблем. Насколько увеличивается роль телевидения сегодня? Просто не представляете себе даже, какой происходит гигантский технологический скачок за счет того, что теперь телевизионные каналы могут передаваться по открытым сетям. Без участия операторов, поверьте мне, поэтому называется, как-то там, забыл, как английская транскрипция, over, over the, ну, в общем, сверх, она так и, так и переводится, прямой перевод с английского, сверх сетей распространяется. Не нужно конкретного оператора, который занимается тем, что раздает вам устройство и вы на не, через них смотрите. Вы можете через, получать огромное количество каналов, и уже это все, формируются эти огромные телеканалы, которые огромное количество программ вам представляет. и масса попутных Задач решается. То есть телевизор, точнее говоря, нет, не телевизор, монитор, который висит на стене, выполняет функции компьютера, телевизора, средства коммуникации и так далее, и так далее, средства обучения и так далее, и так далее. То есть количество функций возрастает десятикратно. На самом деле смарт ТВ это все равно что смартфон, только размер побольше. То же самое, все те же функции, даже больше. Эти функций. Хочешь компьютер? Пожалуйста. Хочешь телефон, средства коммуникации? Пожалуйста. Хочешь телевизор? Пожалуйста. Хочешь средства поддержания температуры в доме? Пожалуйста. Хочешь полезные советы? Пожалуйста. Хочешь управление домашними приборами, Пожалуйста. Все соединяется в один гаджет. Здорово же? И тут мы выходим на авансцену с вами. Мы. Что мы делаем? Уважаемые мои студенты первокурсники, они это знают. Что мы делаем? Наша задача производить качественный, конкурентный, профессиональный контент. Вот с этим большие проблемы. Почему нужны еще организации, которые формируют этот контент? Как вы думаете, почему нужны такие организации, как телекомпания, даже телестудия, производящие компании? Почему они нужны? Нет. Что, почему, для производства нужны именно, почему для производства нужны такие компании? Давайте поразмышляем над этим. Почему? Нет? Как? Нет. Вот, для этого надо попытаться представить, что когда мы говорим о качественном контенте, значит, как тот контент, который находит большую часть своей аудитории. Она востребована. Так. Вот вы спрашиваете, зачем нужны вообще телекомпании профессиональные, раз есть YouTube, например, да, да, да. куда каждый пользователь может выложить. Мне кажется, то, что вот я как человек, да. и вот я не хочу смотреть вот какую-то ерунду, которую там снимает человек на кухне, например, или что-то. что -то. да, да. да. Что-то такое непрофессиональное, что и, не да. и знаете, и уже выходящее из рамок, моего понимания, все-таки телевидение, оно какие-то рамки ограничивается. То есть не цензура и все вот это. И вот мне кажется, каждый человек это хочет. И тем более, например, зрелое поколение, оно все равно тоже не понимает, например, молодежь, из-за этого нужно телевидение, которое вот в эти рамки входит. Согласен. <связывая> Браво. <связывая> еще есть какие-то мнения? Есть какие-то еще мнения? Итак, когда мы говорим о качественном контенте, когда мы говорим, что мы не будем, она совершенно правильно сказала, но ну, мы устали уже от этой, ну, я лично устал, не знаю, как вы. Я уже очень сильно позиционирую себя, и в интернете я уже знаю, что где смотреть, потому что смотреть всю эту весь этот мусор, понимаете, забивать себе голову. У нас времени нет столько, нам нужно учиться, развиваться, работать, нам нужно постигать много еще вещей в жизни, и чтобы смотреть этот мусор, у нас просто нет времени, это убивать время. Но для того, чтобы подготовить качественный контент, нужны, естественно, люди, которые этим владеют профессионально. Вы неизбежно начинаете сталкиваться с разделением труда. Один снимает, другой монтирует, третий креативные идеи придумывает, четвертый ведет, пятый распространяет все это в сети. То есть один человек это не в состоянии делать. Никогда. Не хватит его просто на всю эту работу. Неизбежность разделения труда в нашей области тоже в том числе. Мы конвейер. А что в конвейере? Один колесо прикручивает, другой крышу клеит, третий салон, четвертый руль. По-другому никак, времени нет. Кто успел, тот и сел. Кто первый, тот и прав. Все. И тут мы пришли как раз к этому самому разделению труда в нашем области, нашей нашей профессии в том числе. Это первое. Второе. Сегодня информацию распространяет все. Да? Телеграм, Фейсбук, ВКонтакте. Море информации. Почему не умирает информационное агентство, как вы думаете? Почему до сих пор еще... Живы и востребованы официальные источники информации. Вроде бы что, все, все все знают. Тут не успела машина столкнуться. Уже есть тысячи видео в интернете, да? Что столкнулась там, или там колодец там, пар поднимается из него, уже, уже а, тут у нас прорвала трубу. Ну, давайте простой пример приведем. У нас прорвала трубу. Все уже пишут там: а, вода течет, горячая, там, улица вся там: лайки, комментарии, все. Волнами расходятся. Эффект волнообразной распространения информации. Раз и пошла волна! Если она поддерживается, она там достигает определенной высоты, потом спадает, как, как положено. Так, вот на этом примере, говорю, все все сообщили, так в чем же проблема? Зачем же тогда еще нужны официальные источники информации? Ну? Вот обычный человек, если он заснял это, допустим, происшествие на своей улице, он не может осветить это событие со всех сторон. Почему это произошло? Он может об этом сказать? Не может. Нужно... То есть осветить события со всех сторон, чтобы все уже наконец поняли, как так произошло. Как музыка звучит в моем сердце, это сообщение. Я вам серьезно говорю. Как музыка звучит, это правильно. Не да, не стесняйтесь. Надо поаплодировать таким вещам. Да, какие-то мертвые все. Надо поаплодировать. Это правда. Да, что вижу, то пою. Мы все можем сделать это. Что вижу, то пою. да? Вот что-то там происходит. Все выложили, посмотрели. Но кто-то должен ответить. Почему? Зачем? Для чего? И к чему это проведет? А это уже профессиональная деятельность по сбору фактов, оценке, анализу этих фактов. Это профессиональная деятельность, это не каждому дано. Да, есть, конечно, уникальные личности, которые способны, но вы найдите, что средний потребитель разбирается в коммунальных сетях? Ну нет, конечно. Он разбирается в приготовлении продуктов? Да нет, конечно. Он разбирается в системе власти? Да вообще нету. Он понимает, как что устроено, как работают механизмы, машины, заводы, фабрики, как все это работает. Да нет же, у нас, ну, что говорить, основная часть населения, же не, не больно что, так сильно образованный во всех вопросах. Все графоманы и журналист во многих вопросах, графоман, я это никогда не стесняюсь говорить. Да, я не понимаю там, как производится стиральный порошок. Да, наверное, это важно знать каждому. Но у меня есть профессиональные качества. Я могу найти людей, которые это знают профессионально, могу задать... Нормальный вопрос, получить нормальный ответ и довести до своего телезрителя, читателя, интернет-пользователя оценку этого события с профессиональной точки зрения. Я модератор, я собираю профессиональные мнения, я их анализирую и на этой базе вывожу что? Новое знание. Я сталкиваю несколько фактов, которые приводят меня к новому знанию. Я формирую информационную повестку. Вот моя суть как профессионального работника. Найти источники получения информации, получить эту информацию, обработать, проанализировать и довести до потребителя. Сумасшедшая, профессиональнейшая, очень трудная, опасная работа. Одни девушки сидят здесь, мальчик мало. Ну да, они у нас будут основными бойцами информационных фронтов. Удивительно. Ну что делать? Что-то происходит с профессией, она становится женской. Это для меня удивительно. На телекомпании то же самое. 80% женщин работают сейчас у нас. Что-то произошло. Это тоже, кстати, предмет для анализа. Почему же? Против, может, совсем мало. Мужская часть населения не идет на телевидение. Потому что, наверное, там платят мало. Не знаю пока. Надо задуматься над этим вопросом. Итак, у нас даже операторы сейчас, девушки. Молодцы. Операторы станут. Все больше и больше девушек. Поэтому, как бы... Мы говорим телевидение умирает. Это миф. Мы говорим профессия умирает. Это второй миф. Мы говорим о том, что телевидение вступает в новый этап своего развития. Оно становится глобальным, оно становится универсальным, оно становится всеохватным и практически повсюду доступным. Технология развивается такой скоростью, сейчас за 3G придет там следующая технология, 4G и так далее, и так далее. Плюс оно развивается с точки зрения технического совершенства. Сегодня мы смотрим картинку HD. У меня канал перешел на HD, я счастлив. Я счастлив, ага. потому что и сейчас у нас проблемы. 20 тысяч часов архива, татарские песни, танцы, пляски, все записаны в SD. Только включается, все, ты сразу видишь это мыло, уже никуда не денешься, все, весь архив, 20 тысяч часов можно выкинуть. Его можно использовать только в программах, которые там, это было-было, и так далее, и так далее, что такое в этом роде. Или завести отдельный телеканал, так мы будем делать, когда вот уже исчезнем с, с, с пространства. То есть, все, это видео никому не нужно, ни один человек уже не хочет. Дальше идет уже Full HD, следом идет 4K, 6K, 6 миллионов точек. В одной маленькой точке. 6 миллионов точек 6К. Можете себе представить, что это за изображение будет? Это вообще кошмар. Это круче, чем цветная фотография в десятки раз. Картины можно Левитана повесить. Одну картинку из 6К и все, смотришь лучше, чем сам Левитан. Это однозначно. Я вам серьезно говорю. Я видел уже эти телевизоры на выставке в Амстердаме. Просто невозможно. Огромный. Самое главное, размер уже не имеет значения. Вот такая огромная панель 6х6. 6х4. Изображение чудо. Никакое, никакого мыла, ничего. Ярчайшие Четкое изображение, 6К, все уже на подходе. И пределов, по-моему, нет. Будет 6, будет 6 миллионов точек, потом будет 8, потом 10, я не знаю, где предел. Нано, микро, еще дальше куда-то. То есть эти технологии, но все эти технологии современного телевидения, качество изображения требует чего? Самого же изображения нужно же. Нас же красиво, как вы сказали, красиво же надо сделать. Надо, чтобы это было красиво. Посему это тоже очень важно. Абсолютнейший технологический взрыв, который сегодня идет, требует от журналистов еще большей качественной работы. То есть нельзя даже по-старому снимать уже нельзя. Нельзя на старых декорациях снимать. В чем проблема-то? Вот у нас сейчас какая проблема? Ну, врубили мы этот HD, и что? Раньше, когда там была трещинка или прыщик, это было ничего, все смазалось. Сегодня этот прыщ уже вот такой, видно там все, эта трещинка уже все потерта декорацией, все... То есть, представляете, какие деньги нужны сегодня, чтобы соответствовать этому формату. Какая кухня, где все будет видно. Какое там не приспособленное помещение. Это требует особенных условий съемки HD. А уж 4К тем более. Со светом вообще кошмар. Там нужен потрясающий свет, ярчайший свет, чтобы передать. Иначе все опять сваливается в эту в серую картинку. Никакое хом-видео. Не может работать на этом формате потому что это не это некрасиво это никому не интересно это будет смотреться как мусор на экране вы вступаете в эпоху когда внешний вид человека играет такую огромную роль когда как я всегда говорю уже можно сосчитать волоски на ноге футболиста когда футбольный мяч идет матч идет такое разрешение экрана когда показывает крупный план вот перед какими вызовами мы столкнулись мы должны сейчас выкинуть версию архив или формировать его заново. Для того, чтобы мне купить hd ПТС. HD, не 4К, господи, hd ПТС. 500 миллионов рублей. Угу. Покажите мне блогера, который купит себе ПТС за 500 миллионов рублей, чтобы достойно показать матч. Современный футбольный матч, и все, что касается спорта, это же популярно, да? Современный футбольный матч, 25 камер, 25 камер. Половина камер со слоумоушеном и другими устройствами, которые позволяют замедлять изображение, рисовать потрясающие картинки на экране. Вы видели эти картинки? Он тут стоит здесь, тут мяч полетел сюда, в реальном времени футболисты передвигаются, показывая комбинацию. И это только малый толик еще. Дальше идет 3D студия, я стою здесь, передо мной бегают, я извиняюсь, нарисованные футболисты в реальном времени, в 3D, и я говорю, вот этот стоял здесь, этот стоял здесь, я уже видел это. Вот он переместился сюда, я их руками двигаю, футболистов, и мячик тут еще чем меня под ногами прыгает. Ну вот, это телевидение будущего, 3D-инсталляция в реальном времени. Это же надо все придумывать. Это надо все придумать в голове сначала, прежде чем реализовать на экране. Потрясающие возможности для анализа идет, ведущий у него из-под ног растут вот такие вот кубы, Машины вылетают, я это все видно, на выставке показывали, вам как-нибудь ролик покажу. Машины вылетают из-под ног, самолет взлетает над ним, показывая, как растет стоимость билетов, за ним полоса тянется и цифры выходят. В 3D все, все объемное, не просто такая картинка, все объемное. То есть вот какие возможности представляется телевидение сегодня. А вы говорите смерть телевидения. У него потрясающий э, расцвет, я бы сказал, визуальных эффектов, число которых геометрической прогрессии увеличивается ежедневно просто. Я был в Астане, автоматическая студия, ни одного человека, новостная, поставили они уже, первые после BBC, полный автомат, видео у меня здесь есть, ни одного человека, все камеры запрограммированы, свет запрограммирован, ведущий пока живой. Это все, это все единственное живое, что осталось. Ведущий пока живой. Но еще года два, и там будет сидеть виртуальная тетенька не хуже настоящей, а может быть даже и лучше. Пока живая или, или, или мужчина. Но вся студия работает как единая компьютерная программа. Сзади возникающие эффекты, все запрограммированы. Все работает в автономном режиме. Он садится, и все начинает происходить. Двигаются камеры, отъезд наезд, панорамы, по рельсам все это ходит. Умопомрачительное ощущение у меня. Просто я смотрел думаю, да. Ну, казахи молодцы, конечно, они развиваются семимильными шагами, там, телевидениях. То есть вот вам еще одна: технологические изменения самых съемок процессов, использование огромного количества спецэффектов, компьютерные 3D-графики делают изобразительно выразительное телевидение космическими. Твори что хочешь. У тебя под ногами будет вырастать лес, у тебя будут твориться. Ты будешь участником не просто телевизионной программы, а какого-то сюрреалистического действия, которым ты ты журналист будешь становиться полноценным участником. Ты будешь ходить, передвигать, двигать предметы и так далее, и так далее. Все что угодно. Еще один немаловажный момент. Один из последних. Видео по запросу. Вот когда наступит это время, каждый из вас или уже сейчас может будет формировать собственную телепрограмму. Да, мы все производители контента будем выкидывать на этот рынок все, что мы можем сотворить. Вы как индивидуал, я как телекомпания, представляете, мы будем конкурировать с вами. Вы там свою продукцию, вы освоили прекрасный компьютер, вы освоили прекрасную технику съемки. Вы выкинули свой проект, я выкинул свой проект, 600 человек у меня работает, и мы выкинули телевизионный продукт. Ага. И вот будем смотреть, а кого же будут смотреть больше? У кого же будет больше просмотров? Кто захочет нашу программу, вашу лично или мою 600 человек, забить себе и сказать, я буду ее смотреть? Это раз. Второе. Возможность управления своим просмотром. Вы можете вытащить программы из архива, вы можете свежую программу и сформировать себе соответствующий плейлист. Третье. Вы можете в любой момент остановиться, нажать на паузу, и потом продолжить просмотр программы дальше. Великая же функция, да? Шоу идет, а вам надоело, да? Там, шоу «Голос», например. Вам надоело, поставили на, на, на паузу, пошли покушали, вернулись, пошли смотреть дальше. Никаких проблем. Или вы вообще не хотите смотреть шоу программы, тогда вы все программируете только новости, и круглые сутки с смотрите новости со всего мира. То есть возможностей получения нужного, качественного, профессионального телевизионного контента только возрастают с отмиранием обычного, нашего с вами любимого ящика, который мы так привыкли смотреть, с отмиранием линейного телевидения. Нелинейное телевидение — это сегодняшняя данность, это сегодняшнее развитие телевидения, которое мы с вами имеем счастье наблюдать. Я надеюсь, я еще успею чуть-чуть поработать, а вам-то предстоит в нем работать. И это телевидение означает великую, я люблю это слово, извините, повторюсь, это телевидение означает великую битву контентов. Вот к этой битве контентов, уважаемые мои коллеги, уважаемые телевизионщики, вы здесь готовитесь. И у вас будет, заканчиваю, и у вас будет бонус перед теми, кто сидит сегодня и тоже учится, они все сидят и учатся у компьютеров, они пытаются создавать или продукты. У них идет постоянный процесс обучения. У вас это есть, есть возможность, у вас, вам тут помогут. Есть люди, которые сами до всего доходят, есть такие гениальные люди. Вот к этой битве контентов вы должны пойти подго подготовленными, сильными и профессиональными. БТ. Рахматилья. Так, значит, вопросы. Если у кого-то есть вопросы, а я думаю, они точно есть, вы давайте знать. Вот я вижу, уже первая рука поднялась, где микрофон второй у нас? Давайте. Вторая рука. Только в микрофон, если можно. Вот пока бежит микрофон. Я тут в соцсетях значит, фотографию запостил. Ну что, вот, майор, классно там идет все дела, и уже там тот же вопрос. На вас вопросы быстро бегут. Я знаю. Вопрос, сейчас. значит, такой: а, пусть расскажут, где берут хоккейных э, спортивных комментаторов. Нельзя ли их поменять? Ну вот. Давайте пользуемся. Вечный вопрос. Да. И дальше вот кто у кого сейчас микрофон? У кого? Вы следующий, да? Сейчас решим. Пока вот. Поехали. Да, здравствуйте еще раз. А, у меня так Джамина. Джамина, очень приятно. Да, первый курс. А, у меня такой вопрос получается, если я хочу в будущем создать какой-нибудь свой контент, то есть я в первую очередь должна набирать хорошую команду, чтобы Однозначно. дальше продвигаться. Еще, еще раз повторяю, трудно будет конкурировать. Можете попробовать и сами, но трудно будет конкурировать. Там работают команды. К чему приводят все эти вот видео упражнения, которые сейчас в эфире? Известный товарищ с плюс сто пятьсот, что сейчас делает? На ТНТ программу ведет, представляете? Для него это рост. А как этот гнойный что сейчас делает? На СТС. На СТС программу ведет. Это о чем говорит? Все для него это важно, понимаешь? Да, понятно, вот он 25 минут посмотрел, но он же пришел на канал СТС, понятно, что там хорошо платят, но плюс к этому он понимает, что для него это совершенно новая аудитория, правильно? Что это, это способствует его творческому и так далее росту. Вот же ко всему приходят. Они все равно приходят к чему? К традиционному телевидению. Никуда они не делись, мог бы сказать отказаться, да что мне ваш СТС, у меня там 25 миллионов просмотров, нет же пришел, ну согласны, пришел же, хотя для него это я считаю, ну если ты крупный, такой крутой батл, а тут пришел на традиционный канал, ну как-то мне это кажется, ну как-то, ну как-то, ну, как не знаю, что-то меня как-то коробит от этого, не знаю, и сто пятьсот вижу на канале, ТНТ, меня тоже что-то коробит, ну типа, ребят, ну что вы, а? ну вы же такие крутые, они все позиционируют, там мы, там властители, дом, ну я вас умоляю, а хочется ведь, понимаешь, хочется на традиционном канале, ну, показать это означает определенный статус, естественно. До сих пор это статусно. Да, понятно, в интернете можете создать свой канал, но на традиционном канале, если вы будете работать на CNN, это статусно, понимаете, или там на другом нашем отечественном канале. Все равно есть такое понятие. Пока. Дальше все будет меняться. Екатерина, второй курс. Да-да-да. Смотрите, да, да. пожалуйста. Вот вы э, очень много говорили о телевидении будущего, что там будет все автоматизировано, тетеньки будут голографические сидеть в кадре. Ну так, не переверяйте, я сказал, вполне возможно. Вполне возможно. Но они будут лучше настоящих, только с этой точки зрения. Вот поэтому вопрос, смотрите, если так все будет, не послужит ли это сокращению именно рабочих мест для телевизионщиков и возрастанию для людей, которые работают в сфере IT? Что ж такое, я же выключил тебе. Про президента что-то меня ищет. И это плохо. Ага. А для людей, которые работают в сфере IT. Вот скажу только свою точку зрения. Она выстраданная. Я ее выплакал, можно сказать. Технологические изменения в компании ведут к увеличению штатов. И я с этим ничего поделать не могу. Да, сокращается количество монтажеров, как, как в профессии. Профессии некоторые сокращаются, но количество штатов растет, потому что эту технику нужно обслуживать. Раз. Если вы заводите виртуальную студию, нужно 10 профессий. Кто рисует, кто придумывает, кто воплощает. Вот вам, пожалуйста. Очень, очень тяжелая механика и очень непросто все там. То есть, да, журналист меняет свою квалификацию. Если раньше он, извините, все, что он мог делать, это на печатной машинке постучать, как я с чего начинал, на печатной машинке, да? а даже иногда и рукописную, то сейчас он почти IT-специалист в своих областях, потому что он работает с серьезными компьютерными системами монтажа. Это IT-специалист. Он режет, вставляет, добавляет графику сам, простейшую, готовые модули, которыми он готовит компьютерный центр. У нас все это находится в зачатном состоянии, но это неизбежность, это все двигается огромно. Вы смотрите программы НТВ, надеюсь, вы видите эти виртуальные студии? Вы смотрите Матч ТВ, вы видите эти виртуальные студии? Это же пришли уже, это все у нас, это сегодняшняя данность. Но! В чем характеристика этих виртуальных студий? Они неотличимы от реальных практически и дают нам безграничные возможности. Полиэкранность, слои, все, что хотите. То есть мы это все видели, мы все этого хотим, естественно. Но есть же такое понятие, как, как мы все все хотим, но возможности пока не позволяют, Потому что одна виртуальная хорошая студия, которая работает без меток, повторяю, но ну это трудно объяснить, что там без этих привязок к определенным точкам, а их меток не видно, то она стоит безумных денег. Но это будущее. Здравствуйте. Зовут? Здравствуйте. Зовут? Булат. Булат. Первый курс. Угу. У меня такой вопрос. Какие новые и уникальные профессии, по вашему мнению, могут появиться с последующим развитием телевидения? Ну, они не уникальные. Ну, а значит, что все, на... все, что касается да. сегодня, все, что касается распространения сигнала, это очень много, это все, конечно, интернет-технологии, это веб-технологии. Все, что касается компьютерной графики, это тоже. Я еще повторяю, сам журналист уже неизбежно становится IT-специалистом. Но без IT никак теперь на телевидении. Все, мы уже приплыли все. Мы все приплыли туда, в интернет и в другие платформы распространения. Все там. И мы будем никуда мы не денемся, просто мы, как, допустим, как государственный канал, мы такие более мастодонты, нас трудно развернуть или другую сторону. Это тяжелый корабль его пока 10 раз не прокрутишь колесо оно тяжело передвигать но тем не менее мы все понимаем что форматы наши должны быть пом... как только вот аналог вещания, вот это вот линейное вещание закончит свою историю мы сразу же должны будем свои форматы подстраивать под форматы тех платформ где мы вещаем то есть у нас должно получиться одно телевидение для андроида второе телевидение для планшета Третье телевидение для смарт-телевизора — это все разные телеканалы с разными форматами подачи материала. Здесь не больше одной минуты, да? Все остальное мы не смотрим. Никто из вас не смотрит на телефоне. Ну, Я не думаю, что кто-то из вас смотрит здесь фильмы полтора часа, да? Полтора часа? Полтора часа фильм смотрите? Ну вот на таком устройстве. Мне вас жаль. Нет, ну пока вы молодые, вы это смотрите, посмотрите. В моем возрасте, уж извиняетесь, извиняйтесь, хочется сесть на кресле, включить нормальный HD-экран, большой, Включить Dolby Surround у себя в дом, понимаете, там четыре колонки хотя бы, и посмотреть это вот с визуальными и э, аудиоэффектами, правильно же? Качество же хочется уже, подождите, захочется, вот на этом можно посмотреть. Ну а что тут аватар -то смотреть на этом, ну что тут увидишь-то? Ну, фабулу поймешь, но красоты же не увидишь, правильно же? Того удовольствия 3D уже хочется смотреть уже, 3D скоро уже, вы знаете, что уже Samsung 3D телевизор выпускает, тогда пошел. И скоро все программы перейдут 3D, многие, по крайней мере, особенно развлекательные. Почему нет-то? Не хочется на этом смотреть. Да, ролик, трех, ну, минутный ролик, мы все минутные ролики смотрим. Каждый день мне присылают до 28 роликов. У нас теперь такое сообщество, все друг другу шлют. Ну, огромное количество времени. У меня тоже, да, вот все ролики шлют. Ну, и такие, и такие, и, и всякие, короче. Сами знаете, какие. Всякий мусор. Раньше смотрел внимательно, теперь все уже, ну, ну, теперь я уже ставлю эти блоки, чтобы мне кое-кто не присылал, потому что ну 28, ну 28, 30, 40, вот этих фиг не приходит, они все забивают тебе экран. Телеграм-каналами тоже же самое происходит. Но сначала я подписывался на все, вот в этом, я серьезно говорю, сначала подписывал на все, и шалтай болтай и там все, там неудачи, там подписывался, теперь все, их становится так много, что они, ну начинаешь выбирать уже, начинаются отписываться уже, все, ну, понятно, одни занимаются повторами, другие занимаются ничего интересного, то есть практика дает возможность... Я еще раз повторю: структурировать свое информационное поведение, в том числе и телесмотрение. Здравствуйте, меня зовут Булат. Я бы хотел, во-первых, дополнить э, по вопросу о вымирании телевидения. Так. Вы начали говорить о технической части э, телевидения. То есть да, действительно, телевидение сейчас уходит далеко вперед, но аудитория не идет за техникой, она же идет за содержанием и качеством. А вот Подождите. как раз таки телевидение э, на, на российских каналах. Uh, уступает uh, по содержательности. Есть буквально 2-3 канала, которые Ну. Uh, и вот, кстати, вопрос в мой связан uh, по, по поводу содержания. Uh -huh. Почему uh, каналы, крупные каналы, не отвечают запросам молодежи? Почему uh, на федеральный канал показывают программы, которые интересны аудитории 40 плюс 50 плюс? Есть буквально 2-3 канала, которые действительно интересны молодежи. Как вы думаете, почему так происходит? Ну, как вы сами думаете? Давай, отвечать вопросы на вопросы – это плохо, я согласен. Ну, у вас есть предположения какие-то? Сейчас я вам объясню, Но что… -то... Вы сами сказали давно, что уменьшилось время Первое. Ну, я... давайте не будем отвечать на вопрос. Я выскажу свою точку зрения. Первое. Центральный канал выполняет определенную пропагандистскую функцию. Это первое. Вы признаете это выполняют... признаете? Второе. Кто у нас является наиболее платежеспособной частью населения? Кто? Какой возраст? Пенсионеры и нет. это вы хотите нет, сказать? Не, не, не, что... Нет, подожди, подожди. Но молодежь это точно не самая главная платежеспособная часть. Согласитесь? Физически не самая главная. Но не бывает у молодых людей в основной своей массе достаточно средств для того, чтобы... Но скорее всего она работоспособная, то есть Совершенно. имеет заработок. Подождите, вот еще раз. Самая Плачу способен, часть населения. Давайте определимся. 35 плюс. Раз. Второе, кто? Если гендерный принцип припинить, кто у нас больше всего платит? Женщины. Что вы думаете? 90% всех покупок женщины совершают. Мужчина то говорит, купи мне трусы, купи мне носки. Говорит, хорошо, хорошо. Даже трусы и носки она ему покупает, я знаю. То есть ему некогда, он работает. Не, ну что тут такого? На самом деле так. Есть пища, еда, детская одежда, косметика. И ну, Лекарства 90% женщины. Да, мужчины иногда покупают автомобили, может быть, там, и спортивные товары. Да, ну, я, конечно, упрощаю, но я специально упрощаю. Поэтому 35 ⁇ женщина. Все центральные каналы ориентированы 35 ⁇ женщина. Первый канал ⁇ ядро аудитории ⁇ женщина. Бесконечные ток-шоу, здоровье, семейные проблемы, дрязги, сын не сын, генетические анализы. Назовите мне хоть одну мужскую программу РТ. Од... Ой, на первом канале, хоть одну мужскую программу, назовите. Ну, вечерний, ну да, что-то такое, да. Ну где-то, ну, и то там, ну там все, шоу-бизнес, там, понимаешь. Ну там что-то вот. То есть 90%, да, ну и тогда транс 90% всех программ женские. 35. Плюс. Купи. Купи то, купи это. Это важно? Я объяснил хоть что это? Важно, но я не совсем согласен. Что? это да? другой вопрос. Я просто хотел, чтобы вы поняли. Это второе. Третье. Они ориентированы на массовую аудиторию. Это все. Это, да, это умирающий формат, я с вами согласен. Я забыл сказать о последней тенденции телевидения. Мельчайшая структуризация по интересам. Уже есть 300 каналов, можете найти все, что угодно. Про литературу, про рыбалку, про охоту, про, про подделки, про, про что угодно. Про рок, про диско, про старый, про... идет структуризация каналов, да, а это пос... как и я, я последний мастодон тоже, у меня и детский, и спортивный, говорят, где у тебя ведущие, так у меня и детский, и спортивный, и татарский, и русский, литературно-драматический, информационный, все в одном канале, да бред. Все уже структурируется давно уже, в одном канале невозможно соединить коня и трепетную лань уже, все уже надо, надо конечно, структурируется. Нужен отдельный спортивный, отдельный детский, отдельный музыкальный, отдельный информационный и так далее, и так далее. Все, мир изменился, люди уже не будут смотреть общий канал, со временем я имею виду. Но тем не менее, хочу вам отметить, что у таких программ, как «Голос», у таких программ, как вот этот вот где генетические анализы проводят, как ее, ну забыл я название, терпеть не могу. Ну да, там вот эти все, вот эти, они все на всех телеканалах склонированы, эти программы. Они же, они же сейчас у нас два клона, Первый и ой, Россия ЕРТ, они же просто, ой, Первый канал и Россия, они же клоны. Почему? Потому что там закопана вся основная часть аудитории, и эти программы дают до 20% доли по стране. А что мы можем с этим сделать? Ты говоришь, я не смотрю, а 20% смотрят, я не смотрю, я не могу это смотреть. Это невозможно, мне это неинтересно. Но домохозяйки, огромное количество, женщины и так далее, и так далее, которые являются основными потребителями этого телевизионного контента, по всей стране 20% имеют долю этих программ в некоторых местах достигает 15-20% — это о чем-то говорит, это статистика, это социология, с ней не поспоришь. М? Поэтому все каналы, заметили, все каналы, ну возьмите любой канал, они все же понимают, ага, у этого, они все смотрят, ага, у него доля пошла. Что мы будем делать? Мы будем делать такую же программу, ток-шоу по поводу того там, ну, всякие эти семейные дрязги и так далее. Да, мы будем делать такую же программу, где люди соревнуются, поют. Сколько их уже заклонировано? Первый канал имеет, второй канал имеет, СТС запустил недавно, ТНТ имеет, все каналы делают теперь. Потому что они знают, что только так можно собрать аудиторию. Если ты собрал аудиторию, ты получил деньги на рекламу, круг замкнулся. И вот они сами себя теперь клонируют. И показывает практически одно и то же. А мы с вами где находимся? Мы находимся среди тысячи каналов, которые мы можем выбрать по своему усмотрению. Уже совсем скоро. Мы вообще удачно перешли к областному телевидению, но региональному. Так. Потому что у меня вопрос такой. Если мы говорим о том, что когда мы переходим из YouTube на телевидение, мы переходим на телевидение для того, чтобы увидеть качественную ну, продукцию, Mm -hmm. То есть подготовлены да. профессионалами. Да. Вот. Но почему, когда мы, студ... ну, будучи студентами, приходим на телевидение как ну, практиканты, так. мы сидим рядом с бывшими юристами, менеджерами и так далее. То есть человек приходит на телевидение для того, чтобы увидеть ну, продукт, подготовленный профессионалами. Да. Но профессионалов как таковых нет на телевидении. Что будем делать? Почему это нет профессионалов? Ну, а почему мало, юрист не может быть профессионалом? А почему, Подождите. А, Или вы считаете профессионал мы, только тот, кто кончил говорю, факультет мы, журналистики? Но это неправда. Это не всегда определяющая вещь. Я является. говорю о том, что ну, сейчас а, очень проблематично журналистам а, прийти в профессию журналиста именно из-за того, что из-за каких-то проблем, в смысле, маленькие зарплаты а, и так далее. Я с вами не соглашусь. Сейчас средняя зарплата растет, это правда. Маленькая зарплата, это есть такое, было такое. Сейчас средняя зарплата растет, это однозначно. Значит, по крайней мере на тех каналах, которые я знаю, допустим, на региональных каналах, конечно, это не Москва, в Москве вообще там ну, космический. Мы туда нас, и не лезем. Ну я понимаю, но я понимаю, но средняя зарплата даже у нас растет. Это, я, это откровенно я говорю. То есть средняя зарплата журналистов, работающих в новостях, это около 40 тысяч уже, то есть это уже, это уже какие-то деньги. Понимаешь, не 100 тысяч, конечно, понятно, хочется 100. Но 40, около 40 тысяч это уже деньги, если ты нормально работаешь. Это первое. Второе. Почему профессия становится женской? Потому что многие мужчины не находят, наверное, адекватные. А у нас все-таки существует это, что а женщина может и, там, и на эту сумму работать, хотя это неправильно совершенно. Я с этим категорически не согласен. Поэтому у нас неизбежно рост зарплаты идет. Мы же понимаем, нам нужно на рынке, надо людей брать. Вопрос в том, что иногда брать некого это другой вопрос. Да. У, нас, у нас запросы не соответствуют, так сказать, наше, то есть предложение не соответствует нашим запросам. Катастрофически. Нужны мне, например, вот я про себя говорю, мне нужны двуязычные русско-татарские журналисты, владеющие русско русскими и татарскими одновременно. Вы знаете это. Нету. Нету, потому что я вынужден держать две отдельные редакции, отдельно на татарском, отдельно на русском. То ли дело бы двуязычные редакции, которые бы работала конвергентно, то есть объединяла все, все редакции, и все было бы нормально. Так нет же. Нет такого предложения на рынке. Я говорю о том, что, например, на Первом канале там требованиям к... Ну, требованием к кандидату является высшее образование журналиста или около журналистского образования. Ну. Там очень много историков, еще больше вот. среди шоуменов, знаете, что закончил цикало. Мы, мы не по шоуменам говорим, мы говорим о корреспондентах. Корреспонденты тоже разные работают, а у них есть возможность, в чем прелесть Первого канала и вторых и московских каналов. Они занимаются одним и тем же все: они фильтруют всю страну. Нет, просто вам не кажется, что если у нас будут на телевидении э, работать э, журналисты, то изменится немножко контент? Двумя руками за. Тремя руками за. Так надо что-то делать, чтобы так они шли этим, туда. Этим, Почему вот мы... вы не а занимаетесь чем, а разработкой А чем я по поводу... По, по, здесь занимаюсь, по-вашему? Вот. Я чем сейчас занимаюсь здесь? Вот. А? Она не поняла, чем я здесь занимаюсь. Я пытаюсь рекрутировать себе кадры. Пытаюсь... Думаете, я тут просто так прихожу, что мне так интересно и весело, что ли? Мне нравится, что вы пытаетесь это вот, сделать пы... Ну, надо пытаться сделать что-то и там. Нет, еще и там, и здесь мы пытаемся сделать. Мы готовим кадры, мы ищем их по школам, мы ищем их поэтому этому. Мы, мы занимаемся сейчас и целевым приемом будем заниматься. Вы не думаете? А как вы думали-то? Еще как? Мы их ищем их по всем региональным телекомпаниям ищем. Приглашаем в Казань. Даем возможность снимать квартиру. Вы что? А как по-другому? Их просто сейчас очень проблемы у нас огромные, я серьезно говорю, у нас самая главная проблема это татароязычные кадры. У нас был всплеск в 90-е, когда это все было востребовано, когда было много учебных заведений, а сейчас у нас проблема, у нас мало татароязычных кадров. Просто как ценнейший товар. Нет предложений на рынке труда, поэтому надо их самим придется готовить уже, в конце концов, действительно, к этому уже пришли мы уже. У нас есть, у нас есть. Есть у нас, у нас ну, есть. я имею в виду с нами, как я как преподаватель в данном случае, да, я извиняюсь, как преподаватель в данном случае, я извиняюсь. Можно, да? Да-да-да, а, второкурсники второй, пошли, да. Да, Лиля, второй курс. А, интересно ваше мнение, как вы считаете, готов ли потребитель к переходу телевидения на новую платформу, и как вы считаете, вот а, этот переход, а, не, не потеряет ли телевидение категорию зрителей определенных, например, старшее поколение? Спасибо. Вы знаете, смена поколений происходит, как бы мы этого не хотели. Еще пять лет назад в деревнях были ламповые телевизоры, я сам видел. И вот эта мачта, на которую там вешали вот эту вот раскладушку, чтобы смотреть телевизор. Это было всего лишь пять-десять лет назад. Все. Теперь в деревне, поверьте мне, на каждом доме практически спутниковая тарелка. У нас в Татарстане... Я вам приду цифру, мы просто изучаем, потому что у нас телевизионные вещи, то есть спутниковые вещания, 300 тысяч домохозяйств со спутником спутниками, 300 тысяч, это практически все, все деревенское население, что называется, 300 тысяч домохозяйств имеет, а только триколор, только триколор 300 тысяч, то есть естественно этот процесс будет, но то, что он будет эволюционировать скачками, то есть поколение уходит, другое поколение заходит, типа нашего уже нашего поколения. Она уже, уже уже работает с гадышем, понимаешь? Она уже понимает, что это такое. Она понимает, что такое Smart TV. Она понимает, что такое видео по запросу. То есть она уже она понимает, как можно получить, где контент, где можно скачать хороший фильм. То есть посмотреть уже не скачать. Скачать уже не надо, это все старое. все Посмотреть замечательный фильм в прекрасном качестве. Какую-то программу для себя. Уроки какие-то для себя. Даже через видео сейчас очень интересно. На YouTube, если вы смотрели. Прекрасные уроки есть, вы не смотрите. Потрясающие уроки, например, по э, работе в интернете. Потрясающие уроки по монтажу. Потрясающие уроки по компьютерному программированию. Прекрасные уроки. Пожалуйста, смотри, развивайся. Чего только нету. Можно, да, вопрос. Ишат Юнович, вы, вы очень хорошо объяснили, почему, собственно, нет программ на, на, на, на молодежи, для молодежи. Да? То есть это не платежеспособные аудитории. К сожалению. Вот. И таким образом мы их толкаем в YouTube, получается. Но а, почему-то мы не думаем, что в перспективе, в будущем, это а, аудитория как раз платежеспособная и, а, в принципе, совсем недалеко вот это вот время, расстояние, когда они станут платежеспособной аудиторией. Почему телекомпания не работает на перспективу? Вот такой вопрос. Ну, они все заняты сиюминутными минутными вопросами выживания, программирования бюджетов, выполнения планов и так, далее, и так далее. Все это понятно, но для того, чтобы эту молодежную аудиторию собрать, все крупнейшие телеканалы, включая каналы ТНТ, которые рассчитаны на молодежную аудиторию, если вы знаете, ТНТ же молодежная аудитория, они все давно уже и успешно ушли, в том числе и на эти платформы. Они собирают огромное количество телезрителей на других платформах вещания. Чем мы, к сожалению, не занимаемся, ну, ввиду и финансовых там проблем и так далее, не так просто все это. Они уже занимаются структурированием контента, выделяют этот контент и отправляют его на эти платформы. И применение при, при, при смарт технологий и применение, так сказать, и э, IT, там, телевидение и так далее. И так далее. То есть они уже очень серьезно структурируют свой контент, и вы не, зря вы говорите, что они не работают. Они работают с молодежью с аудиторией уже. Уже есть там огромное количество просмотров у них, я же смотрю эти данные. То есть, да, это количество просмотров растет, но, повторяю, у нас есть традиционная аудитория, которая по-прежнему смотрит ящик, так называемый наш любимый, да, линейное телевидение, и количество этого просмотра, у меня есть последние данные, я вам говорил, увеличивается. Телевидение пока своих позиций не теряет. Полтора процента населения, я извиняюсь, официальные данные, полтора процента всего лишь населения смотрит телеканалы через интернет. Полтора процента всего. Основная часть по-прежнему через тот самый ящик, да? Что... Баб, микрофон возьмите. О том, что в 2018 году из бюджета для Первого канала и для телеканала России выделили там 3, для Первого по 3 с лишним миллиардов да. рублей, и для да. телеканала России 20 да. с лишним миллиардов рублей. Но это разве ну, не подстегивает те, те, телеканалы… Некоторым да. информационным агентствам выделены деньги для создания детских и юношеских интернет-каналов, в том числе информационных. Вот вам ответ. Да, эту проблему тяжело раскачивать, но теперь уже поняли, потому что статистика сама о себя говорит. Молодежь перестает смотреть через, Я с вами я вам говорил, это перестает. И все это все поняли. И теперь будут искать способы дойти до вас через вот это через смарт, через айфоны, через... И так будет, будут доходить, пытаться доходить. И просто никто не позволит отдать это все на откоп только тем, кто, как мы говорили, сидит в YouTube, тем непрофессионалам и так далее, людям, которые сами фронт катают. Это нормальная ситуация. Просто эти мобильнее намного, намного мобильнее. Пока мы развернемся, да, это потребуется время, что ж приделать. Это я откровенно признаю. Тяжело разворачиваться. Тяжело уходить от традиционных схем. Да. Да. Еще раз добрый день. Еще меня раз. зовут Алина, я студентка первого курса. У меня к вам такой вопрос. вот Вы поднимали тему, почему в телевидении не идут мужчины. Так. Я сразу вспомнила свой разговор с своим другом, который когда-то тоже хотел идти на телевидение, но потом озадачился таким вопросом, как я буду содержать в будущем свою семью, если на телевидение платят Ну не, не так много. В принципе. Ну, как вы говорили, почему. А бы, платить, почему бы не поднять? Например? Почему бы не поднять зарплату для того, чтобы привлечь мужскую аудиторию? <свят> <свят> Браво! <свят> Только на уточнение. А вы не знаете, куда ваш приятель в результате пошел работать? Вот где оказалась удобоваримая для него зарплата? его юном возрасте. А, ну он еще не пошел. Но... А, то есть он вообще ну, играет только, да? Даже, Понятно. даже вот обычной рабочей профессии, там даже строитель, не знаю, там платят больше намного. Угу. То есть, ну, понимаете, мужчине нужно содержать свою семью, это как бы основа. Мы это очень хорошо понимаем. <связь> Я серьезно говорю. Если бы мы это не понимали, у нас бы уже никто не работал. Поэтому этот процесс идет постоянно. Для этого нужно, а, больше зарабатывать, что, естественно, замкнутый круг, больше надо зарабатывать. Чтобы больше зарабатывать, что нужно делать? Нет, во-первых, лучше работать, это понятно. Во-вторых, это значит привлекать больше аудитории, потому что все, Что мы монетизируем? Мы монетизируем аудиторию. Поэтому мы обязаны больше зарабатывать, и тогда мы имеем возможность больше привлекать лучших специалистов. Это рынок труда, да привлекаешь специалистов таких, насколько у тебя хватает денег. Ты можешь привлечь кандылаки можно позвать вести программу, понимаете? Вопросов нет. Цена же есть. То есть поэтому каждый канал сам для себя всегда это процесс бесконечный. Как это вот в этом бюджете и профессионалов держать, и в ту же время не снижать, и, или там, и не снижать уровня а, программ. То есть это всегда выбор для каждого руководителя. Это самая большая проблема руководителя, скажем по секрету, это выбор. Всегда делаешь выбор. И в результате получаешь тот контент, который имеешь. Тут надо признать. Но в целом тенденция одинаковая у всех. Рынок труда подталкивает всех нас к тому, чтобы мы бесконечно думали только об одном. Как нанимать более дорогих специалистов? Потому что сегодня инженер, который обеспечивает у меня работу всей системы, я не буду называть зарплату, потому что это же в интернет идет, а это наш предмет личного договора, инженер, который поддерживает деятельность системы как телевизионной системы, потому что у нас работает очень сложная программа, которая вещает одновременно на несколько каналов. Он получает очень хороший день, потому что я знаю, что он на рынке такой. Соответственно, когда ко мне приходит человек наниматься на работу, он говорит, сколько? Я говорю, столько-то. Тут мы либо договариваемся, либо нет. И Я понимаю, чтобы нанять такого специалиста, мне нужна вот такая вот зарплата. И я неизбежно начинаю к ней подтягиваться. Это неизбежно. Так как оно работает, значит, люди соглашаются на такую зарплату. Согласились. Здравствуйте. Такого... Завершающий? Да. Ага, давай. А как государственные каналы собираются бороться за аудиторию? Ну, допустим, за нас. Так как существует... Нет, Я имею в виду то, что существуют не государственные каналы, которые могут спокойно и открыто говорить о каких-то определенных событиях в стране и спокойно выражать, выражать свою точку зрения. То же самое, как блогеры. Угу. Не Вы... могут. Однозначно не могут. Так, как так же выражать, так не могут. Ну, во-первых… Ну или, допустим, беспристрастно освещать какое-то определенное событие. Вот, допустим, ну полгода назад или год в Москве там женщина убила своего ребенка на глазах у всех. И вот первый канал как бы, даже эту новость не пустил э, все Да я вас умоляю, они жуют столько ужасных историй. Но Понимаешь, все это он и не и пустил. История, история Розень. Я вам хочу сказать, это очень простой вопрос. На самом деле с ростом вот тех технологий, о которых я говорил, можно будет прослеживать просмотр до каждого человека. Скоро появятся системы, которые будут фиксировать направлен ли взгляд человека на экран. Такие системы уже есть. То есть не просто, что вы включили телевизор и режете капусту, а смотрите на экран в этот момент или нет. То есть они будут фиксировать внимание человека, его глаза, которые направлены на, на экран. Но законно ли это? Это другой вопрос. Это другой вопрос. Это другой вопрос. Но вы знаете, что есть системы, которые реагируют на нервные импульсы уже. Будут такие системы, которые нет, они вас снимать не будут, но взгляд будут чувствовать. Вот так вот. Тем не менее, то есть... Ну, по крайней мере там, где будут стоять измерители, вы будете соглашаться на это, что они вас будут фиксировать. То есть это же все вопрос. И пипометры сегодня стоят у семьи, которые пишут, пишут соглашение, что они согласны, что их персональные данные будут как бы, поступать в обработке центра обработки, обработки информации. Ну то есть пипометры работают так: случайная выборка, поставили устройство, значит оно фиксирует, когда вы сколько и что смотрите. Это первое. Второе: все современные вот эти все вот эти метры в Казани их стоит 200. На всю... У меня весь город 200 метров. Это 207 всего. Это мало для того, чтобы мне ориентироваться на эти рейтинги. Я там провожу какие-то свои опросы. Плюс это только в Казани. У меня еще республика есть. У меня есть страна, там компактное проживание татар там, и так далее. То есть ну, у меня есть 300 договоров с кабельными операторами, понимаете, 300 по стране. То есть их много, которые хотят, чтобы мы были в их сетке. То есть вот это все никак пока не учитывается. Осталось совсем немного. Уж просмотры в кабельных сетях структурировать и обозначить, уже сейчас мы с телеком ведем переговоры, чтобы он нас хотя бы по Таттелекому давал, а сколько вообще нас смотрит, и вообще можно до десяток далее секунды уже выяснить, сколько человек смотрит тот или иной канал. То есть вся эта информация будет собираться и будет приводить к тому, что каналы будут иметь абсолютно полную картину видеопредпочтения аудитории. Это их заставит, неизбежно заставит за этой аудиторией бороться. Опять же, я говорю, возвращаясь к первому, к началу нашего с вами, уважаемые, дорогие друзья. Как это у нас? Ток-шоу был сегодня, да? Ага, Мастер-класс. Да? Нет, у нас ток-шоу, да. Ну, Мы возвращаемся к изначальному. Вечер вопросов, ответов. Мы изначально возвращаемся к контенту опять. Кто его будет смотреть? Этот вопрос самый актуальный сегодня. Мы этот вопрос очень хорошо понимаем. Мы в эту битву вступаем. Тяжело нам, нам трудно. Потому что один переход на HD, чего стоит, когда нет дополнительного финансирования. То есть поэтому и технически, и творчески, и по качеству сигнала мы обязаны будем этому уровню соответствовать. Другого варианта просто нет. Ну Я вот, кстати, дополняя вас, хочу ваш вопрос сказать, что то, что Ишатвин сейчас говорил, сейчас математические алгоритмы бигдейты, да. позволят нам очень скоро, и мы сегодня с нашими математиками, скажем, здесь разрабатываем тоже эти вещи, отслеживать, а что вы сделали после просмотра той да. программы, которую мы застукали, что вы ее видели лично, что вы после этого купили, что вы после этого продали, да. с какой девушкой встретились. Вы скажете, это незаконно? Да, если я это буду лично против вас использовать, но я буду обобщенные данные, передавать потом телепроизводителю. И он будет понимать, как это можно дальше капитализировать. очень Только очень добавлю, вы не рынок. представляете, какой обработке сегодня подвергаются все наши карточные платежи. Все, что мы платим с карт. Это чудовищная обработка. Про нас, да, нас каждого идентифицируют. И, и, вы не знали об этом? и, и Подождите, мало ли чего вы там покупаете. Нет, ну, ну подождите, каждый человек... Нет, не страшно, что нормально, что смотрит. Просто что вас подвигло к этой покупке, дай, надо даже понять. Даже не в этом да? смысле, вот, вот неправильно понимает опять. Никто не знает, чем не занимается, когда платит карточкой. Все занимаются ежедневной жизнью, повседневной деятельностью. Но вы ходите в аптеку, да? У вас там есть какие-то проблемы, вы там в аптеке кое-что покупаете, и уже все понятно. Чем вы болеете, какие у вас предпочтения, что там? Это же ваши персональные данные, но они известны все, ну огромному кругу людей уже. Плюс там вы ходите в другой магазин, там какой-то, ну мало ли куда вы ходите. Какие продукты вы покупаете? Это говорит так, так много о вас, говорит. То есть это все собирается статистически обрабатывается и позволяет моделировать ваше потребительское поведение, Поисковые. в том числе за счет поисковых систем, да. То есть вы уже не просто так получаете иконки на свой компьютер, не просто так. Модели... Ваше поведение, покуп... Покуп... покупательское поведение. Обработано, просчитана и вам посылается соответствующая иконка, чтобы подтолкнуть на бессознательном уровне к вас совершение той или иной покупки. Вот до чего уже доходит. Так? Нет. И с рекламой телевизионной тоже будет. Вопрос Уже вопрос ставится о персонифицированной рекламе. Только для вас. Вот вы собираете программы видео on demand? по запросу, а туда уже реклама вшивается, которая только вас касается. Ага, покупил то, купил это, купил это. И уже автоматически продавцы тех или иных услуг, товаров, медицинских товаров, у... что угодно, уже у вас. И уже говорят, здравствуйте, мы знаем, что вы тут немножко тут горло приболело, вот вам, пожалуйста, таблетки от горла. А вы говорите, откуда они узнали, что... Знаете, мне кажется, вопросов будет бесконечное количество. Это 100%. Но мы... мы еще не поговорили про ТНВ, да, можно долго поговорить. Мы еще. должны, мы <с вот <с сегодня должны просто завершить. Но я с этого начинал, да, у нас есть большой плюс. Решат Винуч, начиная со следующего семестра, здесь читает регулярно, да, работает и занимается с нами, с каждым из здесь присутствующим. счастлив. Так что вы еще сможете и задать нет? вопросы, и поспорить, поспорить и, Бенар, вот. и самое главное найти в этих спорах истину, что очень важно. Спасибо, Глеб. Бизурахмат, увидимся.